Всем привет! Вы на канале Зашумим. В этом ролике у нас речь пойдет о установке электропривода крышки багажника на автомобиль Audi A4, а также мы здесь установим еще и омыватель камеры. Здесь вот на столе я разложил элементы, которые у нас включают в комплект электропривода крышки багажника. Значит, Состоит он из двух электромоторов. Кронштейна, который нам необходимо будет установить, замок с дотяжкой, мы заменим петлю, установим кнопочку на крышке багажника. Внутри ее установим блок управления системы электропривода. Ну и, соответственно, проводка необходимая для подключения всей этой системы. Омыватель камеры мы установим на место штатной камеры. Значит, это будет у нас находиться вот в этой зоне. Значит, вот либо с этого, либо с этого угла будет установлен омыватель. И работать в этом автомобиле он будет совместно с омывателем лобового стекла. Так как заднего омывателя в этом автомобиле не предусмотрено. Значит, изменения, которые у нас будут на... В багажном отсеке мы их вообще в принципе не заметим. Все модули будут установлены внутри за обшивками, что с правой, что с левой стороны. Единственное, что у нас на самой крышке багажника появится кнопочка закрытия. Давайте посмотрим на промежуточный этап нашей работы. Значит, мы заменили этот замок, он сейчас находится у нас вот здесь, вот заменили петлю на ту, которую необходимо из комплекта. Протянули шланг для омывателя камеры, и он у нас, у, у нас ушел в переднюю часть кузова автомобиля. Значит, поменяли вот эти два привода. Здесь мы разместили блок управления электроприводом. Вот второй привод, и вот у нас, соответственно, кнопочка. Значит, давайте попробуем, как это все работает. Нажимаем на кнопку. Электропривод начал закрываться. Вот. Нажимаем на кнопку открытия Крышка багажника поехала вверх Также мы задействовали штатную оригинальную кнопку Которая э, установлена с завода Находится она у нас на двери Значит, раз. И крышка багажника у нас поехала обратно Значит, Нам осталось э, доделать Доделать, электро... Доделать омыватель камеры. Камеру мы еще не демонтировали с автомобиля. Собрать, соответственно, все вот эти панели багажника. Проверить еще раз работоспособность комплекта. И можно отдавать автомобиль владельцу. Да, я еще забыл. Значит, он, наш комплект электропривода открывается еще и со штатного ключа. То есть, нажав на кнопочку открытия багажника, электропривод начинает у нас работать. Закончили установку омывателя камеры. Камеру мы установили на место. Омыватель – это маленькая бимпочка, которая находится над камерой. А работает он у нас совместно с омывателем лобового стекла. Это решение максимально простое в данной ситуации, так как заднего омывателя в автомобиле нет. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. С вами был Александр. Зашумим. <как>